Что, у тебя опять началось, блядь, замена техники каждый бой? Не-не-не, это тяж. <связать> Одно название. Я профиль не меняю. Тяж, значит тяж. Он ник не меняет каждый бой. <связать> ник, ник, это святое. Давайте, <связать> тя тяжики, тяжики. Тяжики, тяжики, стэшки. С нашей стороны, ребят, опасно. С нашей стороны оставайтесь. Что мне поменять, это, в них, мне надо... Так ничего, все нормально, подожди. Могучую службу... Подожди, да подожди, перестань разговаривать. Картофель отправить а. какие-то данные, которые... Максим, мы уже... нормально все играем, все, хорошо. Я тебе сказал. Ух ты, как у них на выводы а! Я а. Что жить не еду, стоят. Ловим, ловим, ловим, ребята! Арта 10. Отлично, ребята! Отлично! Тяжики, с вашей отдышкой не пробежайте минут! Да, готово. Центуриона попробуем или крафтера. Давай Центуриона. Блин, ну тяжи, сказали же вот сюда ехать. Ничего, вы тут стоите сзади. Макс, блять, ты что такой громкий. Два дула не хватит, пиздец, Что Шо Шо-то, ты дай нам повоевать, Макс. Спокойно, смотрите, на карту. справа ебрик. Шох. Они промазали, они промазали. А ты чезик Макс, блин, давай побеждать. Да блин, а я ебашу. Уже одного убил, пока вы там спите, Но мы тоже такие же, как и ты. Ренегата забрал. благодарю. Пасху. все отлично. Едем, тяже вперед. Забираем вот этих вот на горке Крайслера. И... Только вместе, вместе, ребят. Крайслера так и тигра. Лиза, помогу? Только вместе, по одному нельзя. Сухо, ты не видишь. Так, они на вас, короче... Я вижу, это... парни, да? Иди, я ну, поехали. Ну, поехали. Максик, выхоблен. Да, ну выход. Серьзно? Ну ч? Ч? Ч там? Сложно? Ч то У вас броня, а почему уже девушка? Поехали, ну, парень, Вот я вам цель показал. Олег, Боп, у меня есть. Так я ж хочу с ну, вами бог... зайти, а вы не даете. ГОД МАКС Елка, сейчас подъеду, закатим Танкуйте, ребят, давай Давай, танкуй, ребят Танкуем, танкуем, танкуем Он ушел уже куда -то. Эти ты их трое, я думал, двое осталось Ну вот на этого сваливаем Найдем С интернером Мне кажется на красере когда остается 810 хп можно делать просто... Можно мир на колени ставить. Серый, правильно или нет? Да, да. -да. Так, колес остался вообще. Шурай! что он делает? Лам меня убивает. Да, больно, да? Ну да, ну конечно задницу а да больно. Вот, надо задницу беречь. Да, она одна.